Доброе утро, два года мы продолжали работу нашу в онла онлайн-формате, но сейчас мы смогли собраться здесь. Наверное, имеет смысл просто вспомнить, в общем, что форум 11 ему почти 6 лет, 5,5 лет назад мы собрались здесь первый раз в Вильнюсе. Вижу некоторых участников, которые, которые были здесь тогда. И я помню... Известный скептицизм, с которым встречена была идея создания форума проведения в Вильнюсе многими людьми, как в общем и тогда эмиграция была менее а, а, не, не столь многочисленной, как сейчас, но особенно в России. А, казалось, что это, в общем, площадка, которая не имеет никакого будущего, потому что зачем собираться там, в Вильнюсе или еще где-либо, когда все это можно обсудить, в общем, и не, не, не отъезжая так далеко от дома. А, к сожалению, мы понимаем, что тренды любой диктатуры, они всегда приводят к сокращению пространства свободы. И на фоне тотального искоренения не то, что инакомысля, а вообще любого а, а, проявления нелояльности в, в путинской России, значение нашей площадки, значение форума свободной России могло только возрастать. Так, так и получилось. Понятно, что, конечно, сейчас мы в общем, не можем похвастаться таким же количеством участников а. Из, из России традиционный форум, несмотря на свое а, название, а, данная российской пропаганды, эмигрантский, он со, с, на больше на 60% состоял из людей, приезжающих из России сейчас. Я полагаю, так, глядя на зал, это количество резко сократилось по понятным причинам, как политическим, так и, в общем, и, ми, и медицинским. Вот. Но, тем не менее, а, форум продолжает свою работу. Мне кажется, это очень важно сказать. Хочется вся, всегда говорить о... Всегда говорить о том, что мы открываем 11-й форум. На самом деле я рассматриваю все форумы как, как нечто связанное между собой. Мы продолжаем свою работу. И сегодня мы остались, или, можно сказать, стали, единственной площадкой, на которой можно обсуждать и насущные темы сегодняшнего дня, и будущее России, и, в общем, то, как это будущее будет преломляться в, в международном масштабе. Все больше и больше людей присоединяются к нам, а, и а, на сегодняшний день, я думаю, что можно без привлечения сказать, что форум по-настоящему как бы стал, стал реальной политической а, силой. А, и, наверное, в этом есть историческая традиция, мы об этом шутили еще на первом форуме, что а, борьба с тираном в Кремле лучше всего обычно исторически ведется из Литвы. Вот, да. И, в общем, мы наверное, следуем той самой исторической традиции вот, и собираемся здесь. Кстати, интересно отметить, что даже те, кто скептически относился, очень скептически, к выбору Вильнюса, сейчас тоже оказались здесь неподалеку. Надо сказать, что вообще Литва стала, стала домом, и это наша особая благодарность а Литовского правительства, точнее правительством, потому что правительства менялись, но благожелательное отношение Литвы к российской оппозиции не менялось. И сейчас здесь также нашли приюты и наши друзья и коллеги из Беларуси, вот, которые тоже вынуждены, естественно, были покинуть, покинуть э, э, свою страну и ведут э, свою деятельность тоже отсюда. Так что мы здесь все собираемся, я еще раз очень рад вас всех приветствовать. Я не сомневаюсь, что этот 11-й форум, он будет логическим продолжением тех предыдущих 10 а э, и даст тоже огромную пищу для информации, даст возможность нам пообщаться, слава Богу, в, в, в реальном формате. Ну а что касается, как бы рассказывал в форуме, то я не сомневаюсь, что там первый и второй канал НТВ, в общем, дадут нам соответствующую рекламу. Спасибо большое. Дорогие друзья, мы начинаем первую сессию 11-го форума "Свободной России". И прежде чем мы начнем говорить по теме этой сессии, и прежде чем я представлю участников сегодняшней панели, позвольте сказать два слова. Я не сомневаюсь в том, что, хотя в этом зале находятся люди, возможно, разных взглядов и разных биографий, разных личных миссий, но мы, конечно, все сегодня в этом зале, несомненно, наши сердца, вместе с теми, кто в России находится под давлением или в заключении, и не только в России, для нас одинаково важно как бы и то, что в тюрьме Алексей Навальный и Мария Колесникова, и мы все с волнением следим за судьбой э, все новых и новых э, э, арестованных крымских татар, а также внимательно следим за делом за ингушским делом, я не буду перечислять все то, что происходит, вы знаете это прекрасно, наши сердца, в этом смысле слова, привязаны к этим людям. Второе очень важное обстоятельство. Вы знаете, что под давлением находятся медиа, гражданские организации, беспрецедентное давление 2021 года, и я думаю, что мы должны здесь, я думаю, это касается всех собравшихся в зале, сказать огромное спасибо. Тем э, европейским организациям, э, организациям разных стран, гражданским организациям всего мира, которые проявляют огромную солидарность в 2021 году, проявили и проявляют и в отношении тех, кто бежит из Беларуси, и в отношении тех, кто бежит в 2021 году под давлением из России. Спасибо за э, это усилие. И, наконец, последнее. Я хочу сказать, что... Э, э, у каждого из нас есть своя жизненная миссия, свой собственный жизненный план. И мы понимаем, что Гарри Каспаров на 80% своей жизни занят шахматами, у него масса проектов по всему миру, и лишь, может быть, 20% своего времени он отдает э, э, тому, что можно назвать э, нашим общим поиском будущего России. И мы бесконечно благодарны за ту возможность коммуникации, которую он создает своими усилиями. Спасибо, Гарри. И теперь я перехожу непосредственно к панели. Наша тема панели сегодня входная. Звучит так. Глобальные итоги 2021 года. Вы видите, что здесь сегодня, ну, без преувеличения, с нами вместе лучшие эксперты, каждый в своей области известные очень. Да? И э, здесь неспроста находится Владислав Иноземцев, замечательный экономист, экономический обозреватель, аналитик. Мария Снеговая, которая э, давно и успешно занимается моделями демократии. Она политолог, и она теперь уже не только российский, но и американский политолог. С нами Елена, Елена Лукьянова специалист по конституционному праву и мы можем сказать, что если есть такие специалисты российские, то может быть пальцами одной руки их можно пересчитать и Лена один из них и с нами Константин Эгерт один из лучших российских, а может быть сегодня даже и лучший э, к сожалению в силу того, что российская площадка международной журналистики слабеет на наших глазах э, Константин Эгерт э, блистательный международный журналист и сразу, чтобы было ясно, мы на этой сессии не хотим перечислять для аудитории да, все те события 2021 года, исторические, масштабные, да, начиная от там, январской, от штурма Капитолия ареста Навального, и до вывода из Афганистана и последствий ковида. Вы знаете все эти события. Мы поставим вопрос таким образом, что из событий 2021 года, глобальных событий или российских событий, что из этих событий, на взгляд каждого из говорящих, обладает значением для будущего? То есть, сказать, в, чем, в чем вы видите тренд, существенный тренд в событиях 2021 года, который скажется для всех нас: в России мы или мы вне России, как бы на нашей жизни в дальнейшем. И я хочу предоставить слово в начале. Владиславу Иноземцу. Большое спасибо. Большое спасибо Гарри Кимовичу за замечательное мероприятие. Очень приятно быть снова здесь не, не онлайн, а все вместе. Я постараюсь быть достаточно кратким и буду говорить именно о тех событиях, которые, на мой взгляд, экономиста и международника могут иметь серьезное, очень серьезное воздействие на глобальную динамику в ближайшие годы. Она будет касаться, естественно, нас всех. В первую очередь, я бы сказал, что второй год пандемии, он окончательно показал разницу в экономических путях развития развитого мира и развивающихся стран. В том плане, что та финансовая революция, которая была совершена в прошлом году, когда Европа, Америка, часть Японии, Великобритания профинансировали выход своих экономик из кризиса через гигантский рост государственного долга и огромную эмиссию, в общем, эта система оказалась достаточно устойчивой. Многие говорили, что кризис будет очень долгим, что он будет страшно глубоким, но Великой депрессии, ничего подобного не случилось, экономики выжили, государственный долг увеличился, инфляция несколько возросла, но все равно эти моменты они показали, что Запад сегодня имеет очень мощный инструменты экономического доминирования, И я думаю, что этот момент будет оценен скоро очень быстро, потому что мир разделился на две части. С одной стороны, на ту часть, которая может достаточно успешно финансировать все необходимые программы, вытаскивать себя как бы заловаться из любого кризиса. а С другой стороны, на ту часть, которая, как Россия, в какой-то мере Китай, Саудовская Аравия, другие государства, молится на экономические дарты на конца 90-х годов, наращивание резервов, складирование денег в кубышку, лишь бы чего не выше на черный день. И в этом отношении развитие этих стран будет, безусловно, останавливаться. И сейчас, конечно, это такой переходный период, но я думаю, что 20-е годы на Запада будут временем очень мощного экономического процветания, действительно таким же, какими были 90-е. И этот момент будет очень существенно играть в ближайшие десятилетия, все десятилетия в пользу западного мира, демократического мира, свободной рыночной экономики, мира успешных технологических инноваций. То есть мне кажется, что за последние два года, я этот год это подтвердил, заложены очень прочные основы для нового типа экономической конкуренции, который еще раз повторю, будет серьезно отличаться от того, что мы наблюдали в 2000 и даже 2010-е годы. То есть в данном случае, я думаю, те, кто... Говорил там о крахе доллара, о похоронах западного мира, об упадке Европы они будут достаточно сильно посрамлены. Второй момент, который, на мой взгляд, очень важен, это то, что все-таки с приходом Байдена мы увидели, что многое в американской политике поменялось, но одно осталось неизменным. Это достаточно серьезная конфронтация экономической и политической с Китаем. Фактически здесь позиции Трампа были подтверждены. Китайскую угрозу рассматривает сейчас американцам как очень существенная. Китай выглядит как геостратегический и экономический противник. И тот факт, что это является бипартийным консенсусом в Америке, подчеркивает, что мы действительно входим в серьезную Вторую Холодную войну между Соединенными Штатами и Китаем. Это, на мой взгляд, тоже будет очень важным фоном всего десятилетия. Естественно, к нему будет добавляться общая конфронтация демократии и авторитарных государств уже заявлено о подготовке съезда сообщества Демократий, Я не уверен, что это будет очень большое эпохальное событие, но так или иначе, все равно вот это очень четкое проведение линии между авторитарным и демократическим миром, утрата иллюзий и надежд на то, что по мере развития экономики государства с авторитарными тенденциями могут стать демократическими и, сказать, нормальными странами, это тоже очень важный момент, и на этом фоне в России будет стоять очень много вызовов в связи с тем, что окончательно нужно будет делать выбор, в какой части мира Россия находится, в какой части политического спектра. Он во многом, многом уже сделан, я думаю, но так или иначе мир будет стратифицироваться, и граница между китайской глобализацией, американской глобализацией, китайской политической системой, его влиянием, его зоной, ответственности в кавычках, да, и, и э, свободным миром будет, э, на мой взгляд, только ужесточаться и только упрочиваться. Поэтому здесь э, тоже, я думаю, мы увидим очень интересные тренды на протяжении ближайших 10 лет, э, которые, на мой взгляд, закончатся так же, как закончилась и Первая Холодная война, то есть поражением, Авторитарного мира. На мой взгляд, сегодня об этом потом можно поговорить отдельно. Сегодня экономические ситуации в Китае крайне напоминает мне ситуацию, которая была в Японии в конце 80-х годов накануне огромного кризиса 1989 -го года. Третьим моментом я на этом закончу из эпохальных трендов: я вижу момент, связанный с изменением отношения к частной жизни и приватности. Это касается двух аспектов. С одной стороны, это касается, конечно, пандемии. Мы в России видим серьезные социальные проблемы и социальные возмущения в связи с введением QR-кодов, с идеей всеобщей вакцинации, с потеей, ну как бы сказать, расширением доступа к персональным данным. Все говорят об информационном дирижизме, о диктатуре цифровой и так далее. Это говорится не только в России, но и на Западе. Но просто речь идет о том, что есть и другая сторона вопроса. Потеря приватности является, на мой взгляд, глобальным и непреодолимым трендом. На сегодняшний день просто он используется в разных странах и в разных обществах по-разному. В Соединенных Штатах и в Европе подъем информационной экономики последних лет связан именно с тем, что компании начинают капитализировать даже не человеческий капитал, как это было там в 70-е, 80-е, 90-е годы, не творческие способности личности, а ее предрассудки, ее повадки, ее жизненные стереотипы поведения, паттерны потребительского поведения и так далее. И то, что за последний год и за последние два года, может быть, да, невероятно выросли капитализации компании этого сектора, показывает только тот факт, что если правильно распоряжаться теми данными, которые люди сами оставляют себе в интернете, можно стать, действительно, одним из важнейших драйверов экономики, как это показывают и Google, и Facebook, и другие корпорации. С другой стороны, конечно, авторитарные страны будут использовать такие возможности исключительно для большего диктата, для большего контроля над собственным населением. Мы видим это, например, в Китае в первую очередь, в России, конечно, здесь очень слабый ученик китайских старших товарищей, но так или иначе, он идет по этому, по этому же пути. То есть, вот этот момент связан с тем, что э, рассказы о том, что вот, нет, мы отстоим права на частную жизнь, нет, это все, так сказать, государственной политике, на мой взгляд, абсолютная чушь, потому что, действительно, мы входим в общество абсолютно прозрачное, где жизнь каждого будет видна как на ладошке, но это, этот факт, он в более свободных обществах и более организованных обществах будет использоваться для, как движитель нового очень мощного экономического подъема, а в странах более авторитарных он будет применяться для консолидации государственной власти над человеком и, соответственно, для большего завинчивания гаек и, наоборот, для зажимания экономического роста. Вот, мне кажется, что эти три тенденции, вот из того, что вспоминается мне про этот год, они в глобальном масштабе выглядят наиболее существенны, по крайней мере, не говоря чисто о политических трендах. Спасибо. Я хочу представить нашего особого гостя этой панели. Он э, э, несколько лет назад был участником форума ⁇ «Свободная Россия». Это Манта Садоменос. Он, тогда он был депутатом парламента, сейчас он заместитель министра иностранных дел Литвы. Uh, хочу подчеркнуть, что он нам брат, потому что он философ по образованию, нам uh, <laughs> no, философом, я хочу сказать. И, uh, как и сказал, uh, uh, как подчеркнул Гарри в, во вступлении, Хотя меняется состав министерства иностранных дел Литвы и Лина с который оказывал огромную нам поддержку, теперь уже сменился новым министром замечательным Гаврилюсом Ланцбергисом, но мы чувствуем эту поддержку со стороны Литвы постоянно. Предоставляю вам слово. Спасибо. После такого представления ну, неизбежно нужно думать про какие-то исторические аналогии, так как я филолог, классик, ну, работаю над, над философией. И, конечно, исторические аналогии всегда могут ввести в заблуждение, но если так пытаться оценить момент, в котором мы теперь находимся, я все-таки предложил бы, что мы где-то в пределах между осенью 38 -го года 20 -го века и весной 39 -го. То есть последние мирные годы, но, конечно, уже, уже аншлюз какие-то случились, уже произошла консолидация авторитаризмов, и это мы тоже видим происходящее. То есть, конечно, говорить про какой-то интернационал авторитаризмов или эксис, ось, еще, еще рано, но мы видим эту тенденцию как бы их неизбежного сплочения объединенных общим врагом, то есть, то есть демократии и, и которые они именно представляют как самую опасную тенденцию для их стабильности и для их дальнейшего существования. Так что это сплочение происходит, и мы видим, как сказать, конечно, это эти данные. Ну, я, конечно, имею в виду, когда говорю про авторитаризм, в первом очереди авторитарные как бы, супер-государства, то есть Россию, Китай, но, конечно, и более мелкие игроки находят, в, находят в себе нишу в мире, где демократическое супер США было на несколько лет Удалена из, из, как сказать, из, роли, из традиционной роли, которая сохранялась в 90-х годах. Вот это изменение, и что в годы Трампа США ушло из этой роли, и теперь возвращение происходит, как сказать, не симметрично, а как сказать, поиском новой роли в мире то есть не этого глобального полицейского, которое в США играло с 90-го года с большим или меньшим успехом, но, но все-таки это, это была концептуализация роли США в мире. В годы Трампа она ушло из этой роли, и теперь как сказать, новой четкой, такой вычерченной роли не, не, не находится. Так что возвращение в дела мира происходит, но, как мы видим из Афганистана, все-таки еще остается очень много пространства, стратегического пространства для для средних авторитарных режимов и для их, как сказать, сотруд... содействия с авторитарными супергосударствами. А там происходит, насколько мы можем это видеть, ну, конечно, это очень трудно видеть во всем объеме, но гармонизация позиций и стратегическая координация точно, точно происходит. Так что мы видим вот такую консолидацию авторитаризмов, с одной стороны, и что это очень ускорилось, особенно в в прошлом году. С другой стороны, мы видим внутреннюю консолидацию, то есть удаление всяких всяких альтернативы и вызовов внутри. И все тенденции, которые предыдущий прелегент выявил, они очень этому способствуют. Но, но мы, как-то с в Китае это началось с 2019 года, когда велась это National Security Law народ. Закон о государственной безопасности, и подавились как бы, протесты в Гонконге, и вся, как сказать, элиминация внутренней оппозиции, и даже групп, таких как религиозные группы, которые могли бы стать очагами оппозиции, они, их ликвидация происходит очень систематически, не говоря уже о происходящем геноциде в Синьцзяне. Ну и в России вы сами даже лучше знаете вот эти тенденции, так что мне я могу только упомянуть, что этот, этот процесс тоже как бы достиг некоторой, некоторой как бы, степени завершенности удаления внутренней альтернативы. Так что, касается, предпосылки для, для каких-то действий, действий снаружи, они очень, как сказать, теперь благоприятные. Конечно, с другой стороны происходит и демократическая консолидация, то есть... Такой, скажем, эм, несмотря на все, на, на все факторы, которые являются такие центрифугал, я не знаю, как это. Центробежные, извиняюсь, я не очень часто пользуюсь русским языком, так что извините, если... Да, эти центробежные факторы, они, они несмотря на их, такие как Брексит и такие как вот этот скандал с Окус, с форматом, и, и, и ссора как бы Франции, Австралии, Великобритании и США, несмотря на то, как эта консолидация происходит, и мы такой вот степени ну, скажем, объединенности, э, с no, э, взгляда не видели с, э, пожалуй, 2015 года. Так что no, тоже этот процесс тоже мы должны иметь no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, не no, no, no, no, no, no, Расчленение двух миров, она будет будет будет и вперед. И кон, этот процесс консолидации, он, конечно, происходит медленнее, чем авторитарные. Прежде всего из-за из демократической из-за природы демократических режимов, то есть их многочисленных процессов гармонизации и так далее, так что, так что это происходит медленнее. И, по-моему, авторитарный режим именно в этом ведут в предыдущее, самое ближайшее время такое закон э, ⁇ Окно возможности ⁇ Window of Opportunity, э, именно стра изменить стратегическую архитектуру прежде всего Европы. Конечно, мы должны, говорить, должны были бы говорить и о Китае, но там другая динамика, это прежде всего вопрос Тайваня, э, а в нашем соседстве это прежде всего... Э, Планы России изменить стратегическую архитектуру Европы в самое ближайшее время, воспользуясь тем, что, прежде всего, новая коалиция в Германии все еще находит свои рычаги действия и свои, как бы, происходит инстанционализация нового правительства. Правительство США все еще не институционализировалось до конца, это тоже происходит, мы это видим. И и, конечно, предыдущие выборы во Франции, они вот сделают, как сказать, предыдущие полгода очень таким, таким зыбким, как бы, со стороны, со стороны возможности реагирования именно из, из этих внутриполитических причин. И, конечно... Случай Афганистана и, и то, что, как сказать, стратегическое внимание США обратилось полным объемом в Китай, оно дает предпосылки кремлю думать о том что касается исторического внимания восточной европе может и не хватить и ну и конечно энергетический кризис который по моему по нашему суждению хотя бы частично обоощрен именно именно как бы целенаправленными действиями российского режима так что что мы видим сейчас это зона нестабильности у восточной границы Европы и тут миграционный кризис, миграционная атака, она тоже имеет свой свой смысл и, и это создает именно такое зона, где может может случиться следующий такт, как бы как бы попытки ну уже серьезным образом по, поменять баланс сил в в этом в Европе, именно в архитектуре безопасности. Ну, конечно... Обрисовав такой довольно черный сценарий 38-39 года, я все-таки э, хочу сказать, что наша задача как дипломатов, как, как людей, действующих э, в Европейском Союзе и в Трансатлантическом э, э, унии, наша, конечно, задача сделать то, все, чтобы этого не случилось, что мы в это время и пытаемся делать. Спасибо. Спасибо. Спасибо огромное это реалистичное и тревожное выступление Манта Садоменеса. Я хочу передать слово Константину Эгерту в надежде, что он со своей стороны тоже приведет какую-то аналогию. Где мы находимся сегодня? В какой точке? Спасибо огромное за приглашение выступить. И хотел бы сказать, что после Владиславу и Мантасу. мне, собственно, как в старом анекдоте про Балканские войны, мне только чашечку кофе, добавить мало что можно. Но попробую. И попробую немножко, может быть, даже какие-то вещи, ну какие-то свои мысли, может быть, они будут звучать более остро. Ну, прежде всего, если говорить на смотреть перспективу, действительно, хотя бы 10 лет, мы живем в ситуации, когда в любой момент по даже не такой уж периферии европейского континента может начаться вооруженный конфликт, может начаться война. Речь идет как о гибридной атаке, которая происходит в 30 километрах отсюда на литовско-белорусской границе и чуть дальше в районе Суволокского коридора на границе Польши-Беларуси, и этот кризис, эта миграционная война, как ее многие уже называют, не прекратилась и пока продолжается. А это, конечно же, испытание. Многие говорят в этот момент, ну, в, эти, в эти недели, говорят, в эти последние месяцы, говорят, что это вот попытка влиять на Европейский Союз. Конечно же, это попытка влиять на Европейский Союз, но также это попытка прощупать восточную границу НАТО. И в этом смысле ближайшие годы, ближайшие десятилетия – это в том числе будет время, когда будет стоять вопрос о судьбе Североатлантического альянса. Он, конечно, там не разлетится, не развалится, но, учитывая переориентацию Соединенных Штатов на противостояние с Китаем, вопрос о том, как будет воспринимать свою безопасность, воспринимать, концептуализировать, свою безопасность. А европейские союзники по альянсу, у меня здесь большой уверенности нет и пока что нет и большого оптимизма. А, к сожалению, это вопрос нерешенный и, а, на мой взгляд, здесь могут быть самые разные варианты развития событий, включая а, ну и нечто, о чем долго мечтал и мечтает до сих пор Владимир Владимирович Путин то, что у части политологов называется Ялта-2, раздел сфер влияния. И, к сожалению, здесь вот, так сказать, много оптимизма было у Мантоса в отношении американской администрации нынешней, у меня такого оптимизма нет. На мой взгляд, отстранение от европейских дел, начавшееся при администрации Барака Обамы, продолжится и при нынешней администрации, а здесь каждый день как служба в советской армии на севере, так сказать, день за два идет. И в этом смысле я думаю, что европейский континент будет очень сильно трясти, в том числе во всем, что касается геостратегии. И я бы сказал, что это будет влиять на то, каким будет Европейский союз. Ясно, что на ближайшие 10-20 лет похоронены любые так сказать, возможности превращения Эээ uh европейского союза соединенные штаты европы в некую федеративную структуру скорее всего процессы пойдут как раз в обратном направлении я не говорю о распаде но я думаю что речь пойдет о серьезном изменении внутреннего баланса в том числе и потому что страны центральной восточной европы и балтии где мы сейчас с вами находимся перестали воспринимать себя как послушных учеников берлина и парижа и у них есть свой голос этот голос проявился в процессе белорусского кризиса и э, он будет звучать все громче, и э, я думаю, что <смех> парижским и немецким партнерам, как любит говорить Владимир Владимирович, э, вы знаете какой, э, будет не очень от этого уютно, но тем не менее это абсолютно необратимый процесс, поэтому будущее Европейского Союза тоже вопрос. Э, дальше что я вижу? Я вижу очень интересную тему э, реконсолидации э, новой консолидации на новой основе, того, что раньше было политически некорректно, а мне по-прежнему приятно, называть англосаксонским миром. То, что мы увидели, создание аукуса, так называемого, это первый шаг. После Брекзита, мне кажется, связи Соединенных Штатов и Великобритании будут значительно более тесными, и вот англоязычный мир, он будет консолидироваться и искать свои, свою роль в мире, и я думаю, во многом он воспринимает, несмотря на всю разницу этих стран, воспринимает вызовы очень похожие. И я думаю, что вот это тоже тренд ближайших 10 лет, как минимум. И из вот другой области, частично это было упомянуто Славой Иноземцевым, мне кажется, что ближайшие 10 лет, это 10-летие -10 будет решение судьбы глобальных информационных корпораций. Google, Facebook, которые теперь мета, кажется, а Twitter, вот это все, так сказать, это компании, которые превратились в значительной степени в монополистов. И я не скрою, что это не просто ну, мой прогноз, но в какой-то степени моя надежда, что рано или поздно Конгресс Соединенных Штатов применит к ним те же самые меры, которые применил столь с лишним лет назад к Стэнда Дойла в Калифорнии, оставив семью Рокфеллеров очень богатой, но предотвратив монополизацию, монополизацию, тогда это было рынка нефти, рынка топлива, а сегодня это информационное пространство. Я думаю, что это вопрос ближайших лет, может быть, 10 лет решения судьбы этих корпораций. Ну и последнее, если говорить о глобальных трендах, вот Гарри Кимович написал очень интересную статью 10 дней назад в Wall Street Journal, так называемые culture wars, культурные войны, противостояние, так сказать, вакистов и вменяемых, будет, конечно, нарастать. Это теперь глобальный тренд, это глобальная холодная идеологическая война, которая будет накладываться при этом на глобальное противостояние с авторитариями, типа там и Путина, которые, кстати, блестяще используют абсолютно все нарративы, что правые, что левые, для подрыва западных демократий. Посмотрите на тот же миграционный кризис и на то, как внезапно значит, тема, которая ну, раньше эксплуатируются правые темы, страшные мигранты, которые съедят Европу, а сегодня эксплуатируются левые темы, посмотрите на BBC и так далее. Негуманный Запад, несчастные, несчастные люди с Ближнего Востока и так далее. Я не говорю, что они счастливы, я говорю, что если надо, будут использовать все, Так сказать, Putin is our equal opportunity employers. Поэтому я думаю, что это вот то, с чем нам всем придется жить, в том числе потому, что и российское гражданское общество, да, собственно сказать, и российское общество, находящееся в России, ему тоже не избежать рано или поздно, ну, оно тоже будет затронуто всеми этими трендами. Спасибо, Спасибо. Прежде чем передать слово, я хочу напомнить участникам нашей, нашей панели, что у нас будет специальная отдельная панель, посвященная ну, как бы, глобальному альянсу демократии, в широком смысле, не только ближайшее объявленному саммиту, но и самой этой идея и полемическое и острое высказывание Константина Эгерта. Он сегодня, к сожалению, уедет, но мы сможем ему беспощадно ответить на этой панели, выступив, да, в ответим, выступив с позиции все-таки консолидации европейской демократии, а не ее распада. Вот. Но спасибо тебе за это очень острое выступление. Может быть, Мантос, хотите коротко возразить одной репликой? Да нет, по-моему, тут касается... Можно оба нарративы, они, они оба происходят. Вопрос о том, который из них будет в конце концов... Как сказать, победить и так что да есть такие тенденции про которые Константин говорит да, это центробежные тенденции Европейского Союза то что за десять с чем-то лет Европейский Союз Союз демократических государств не может преобладать над тенденциями в Венгрии это по-моему очень тревожащий факт ну и конечно оно как бы не свидетельствует а силе вот этой, этой гармонизирующей soft power мягкой силы Европы, но, но не видя другие тенденции консолидации э, демократических государств, которые происходят несмотря на всем этим центробежным, это тоже, тоже нельзя закрыть на это глаза. Mm -hmm. И я передаю слово Елене Лукьяновой, которая уже дает понять, что она готова выступить как бы протагонистом в отношении того, что сказала Константин. Слышно, да? Ну, на самом деле, я не собиралась говорить про Соединенные Штаты и Европы, но, видимо, придется. Я это по-другому процесс вижу немножко, в отличие от Кости. Я-то вижу динамику. Динамику интересную, и та Европа, которая в середине прошлого века начала объединяться э, с э, организацией «Угля и Стали», и то, к чему пришли на сегодняшний день, это гигантский прогресс. Но кто сказал, что вы все придумали оптимально? Э, никогда не бывает… Э, да, это сегодня непонятно, это новая конфедерация, это новое сложное федеративное отношение с двухуровнём законодательством. Но ведь посмотрите, как гибко идет согласование мнений, как гибко старается Еврокомиссия и, и с одной стороны установить правила, и с другой стороны не навязать свою волю. Как трудно Европейскому Союзу сегодня, потому что однажды он принял в свои ряды очень много стран, с, с другим уровнем образования, развития, как он э, хорошо несет это на своих плечах. Поэтому мне кажется, что я не вижу вот того, что не будет Соединенных Штатов Европы. Я вижу, что это будет, но будет по-другому, чем нам с тобой, Костя, виделось. Это там, может быть, 15-20 лет назад, а это, может быть, будет гораздо лучше. А теперь вот вопрос Венгрии, Польши, Латвии, преамбулы и Конституции и проблемами которые существуют сегодня то что фукуяма назвал возмущенными идентичностями это не только в европе это по всему миру я как юрист смотрю ну хорошо да процесс возмущенных идентичностей, конституционная идентичность национальная идентичность отличная дискуссия отличная она еще, еще ни одного плохого судебного решения. Страны идут в суды и потом отскакивают и говорят, не-не-не, все, все правильно. Мы в процессе вот этого судебного разбирательства посмотрели на себя и решили, что все-таки в Евросоюзе лучше. Поэтому я тут как бы возразила бы Константину. Теперь что? Я, я, я вижу те же самые процессы, но я их вижу иначе. Может быть, с моей юридической точки зрения. Теперь, что я бы сказала об этом годе? Абсолютно точно, что новое поколение прав человека осмысливается сейчас, совсем новое. То есть, если мы говорили там год-два назад о четвертом поколении, новая этика, соотношение публичного и частного интереса во времена пандемии совершенно показало нам э, другой подход, и мы его еще не освоили, не осмыслили где, если раньше мы говорили, что мой кулак кончается там, где начинается твой нос, то сегодня мы уже говорим о, насколько мы вправе распоряжаться своим собственным организмом, собственным телом, когда рядом есть публичный интерес безопасности и публичный интерес доступа к медицинской помощи. И это новое, это совсем новое, что мы еще не осмыслили и... Те процессы, которые сегодня идут во всех странах, и протесты, и против QR-кодов, это на самом деле то же самое осмысление нового значения прав человека в соотношении частного публичного интереса. Что еще мы видим в этом году? Мы видим, как в любых ситуациях, когда вводятся чрезвычайные, появляются чрезвычайные обстоятельства, мы видим, если можно так сказать, попытку выпрыгивания исполнительной власти из штанов. Это всегда исполнительная власть, всегда наиболее потенциально авторитарная, ей всегда хочется превалировать, и когда возникают чрезвычайные обстоятельства, у нее такое прекрасное состояние, она может превалировать. И э, вопрос баланса, соотношение с парламентами, с контролем, с гражданским обществом, это тоже все у нас на глазах, и процесс не завершен. Мы говорили о проверке э, тоже навшивость, скажем так, той системы безопасности, которая была создана после Второй мировой войны. Вот тоже прошло время, появились новые угрозы, новые страны, новые формы, новые методы, новые диктатуры, и этот, эта система безопасности проходит опять очередную свою проверку. Тоже все в динамике, тут завершенного процесса нет, и скорее всего придется это все исправлять Ну и какие еще мы видим новых диктаторов диктаторы э -э современные но диктатуру всегда отвратительны но современные диктаторы с их новыми методиками э гибридных войн новыми способами удержания власти захвата власти они в других условиях существуют чем это было полвека назад потому что это новая международная мораль и новое международное законодательство. Оно тоже проходит свою проверку, потому что появилась новая международная этика, и на этих диктаторов сегодня смотреть совсем отвратительно э, с точки зрения того, что существует. Ну и на мой взгляд, для меня как для представителя университета, я считаю, что огромное изменение в образовании – это скорее уже не просто изменение, а переход – Переход от одних форм к другим, они будут новые. И я думаю... Ну, я я, я за, за, за переход, за, за завтра. Я, я за онлайн. Спасибо. Спасибо, Елена. Я хочу поблагодарить за то, что прозвучала тема, которая действительно для всех нас важна. Мы обсуждаем это. Фундаментальное изменение самой концепции прав человека. И я теперь хочу... Передать слово Марии Снеговой, которая попадает в трудное положение, поскольку значит, 8 или 12 э, действительно фундаментальных трендов названы уже в ходе этой дискуссии участниками. И теперь ей предстоит ответить за всех, так сказать, так вот. сказать, что же будет с э, альянсом авторитаризмов, э, что будет с демократией и что будет э, с нами под влиянием тенденций 2021 -го года и... Происходящего. Спасибо большое, коллеги. Для меня большая честь быть сегодня с вами здесь. Да, мне не просто, поскольку я согласна со многим из того, что уже было названо, но я постараюсь подвести итог. Первое, что мы видим, как политологи, уже достаточно давно в мире происходит, к сожалению, тренд на реавтократизацию. Странно, с числом увеличивающихся демократических свобод становится меньше авторитарные тренды растут все больше. Этот тренд мы уже видим как минимум с 2005 года, он постоянно нарастает. И коронавирус в данном случае не сильно поменял ситуацию, то есть многие опасались, что вот коронавирус сейчас, как говорила Елена, даст исполнительной власти претекст, как бы предлог для того, чтобы продолжать эти тренды. Это так, но кажется, что он скорее выступил триггером и те тренды, которые уже существовали в странах до того, он усилил. В основном, к сожалению, эти тренды скорее негативны с точки зрения демократии. Надо, кстати, подчеркнуть, что реавтократизация, в отличие от того, как она происходила, скажем, в середине 20 века, здесь она происходит медленно. То есть, вот то, опять же, о чем говорила Елена: из-за того, что как бы, существуют ограничители, трудно взять и объявить себя значит, королем или царем всей Руси, это, как правило, происходит под фасадом таких гибридных демократических режимов. Только эти режимы, как правило, называют себя. Демократия с прилагателем. То есть суверенная демократия, какая-нибудь нелиберальная демократия и так далее. Но коронавирус дал им возможность как бы совершить качественный скачок. То есть то, что мы видели, происходит медленно и... Как бы под прикрытием вот этого гибридного фасада после коронавируса на самом деле выразился достаточно ярко. Но, естественно, я все-таки вернусь к России. Я думаю, что она всем здесь актуальна. Мы видим, что наш режим безусловно перешел на новый уровень. Многие сейчас дебатируют, как это можно назвать. Это можно назвать там консолидированный автор. Автократии можно называть диктатурой, но то, что было режим тот, который мы видели там, в начале 19 века, 19 года, и сегодняшний российский режим это два разных качественно разных режимов. Происходит полная зачистка гражданского общества, уровень репрессий он беспрецедентен даже по российским стандартам. Безусловно, скорее всего, мы можем говорить, что Путин с нами уже навсегда в результате поправок 2020 года, во всяком случае, пожизненно. И, фактически, с вводом электронного голосования в этом году они больше не нуждаются в выборах как таковых, они теперь могут их нарисовать и, фактически, зависимость режима от избирателей еще, меньше, еще больше уменьшилась, чем раньше. Аналитики какие-то оптимистичные и наивные во многом ожидали, что после думских выборов репрессивный каток закончится, но, как мы видим, ничего не прекращается, потому что режим перешел на новый уровень в нашей стране. Коронавирус в данном случае и протесты Беларуси выступили триггером, который смог привести эту динамику на принципиально новый уровень. Значит, здесь много говорилось про США и вообще ситуацию в западных либеральных демократиях. Здесь я скажу тоже, что коронавирус снова выступил триггером для трендов, которые существовали и до. К сожалению, многие, опять же, во многом соображения, там, 90-х, начала 2000-х годов, о том, как интернет сделает нас всех демократичными, и, в общем-то, конец истории, да, больше... Многие проблемы, которые существовали в мире, когда люди не имели доступа к этому источнику знаний, уйдут, оказались полностью опровергнуты. Мы видим, что интернет не способствует, к сожалению, демократизации. В большей степени он способствует поляризации обществ. И особенно ярко этот тренд выражается именно, увы, на Западе, то есть там как раз, где хотелось бы этого избежать. Ушла, как таковая, вот я вижу, да, уходит центристская средняя точка зрения. Люди сегрегируют. В два разных лагеря, да, правый и левый или еще больше. Как Коронавирус мог бы, многие думали, выступить такой внешней угрозой, да, перед лицом которой общество западное, например, консолидируется, объединяться Но в реальности мы видим, что он все больше поляризует эти общества, и повестка права и левая продолжает делиться по партийному признаку. Антиваксеры, ваксеры значит, за локдаун против локдауна. Коронавирус это как грипп коронавирус это серьезно и так далее и так далее. Этот тренд, с моей точки зрения, здесь я согласна и с Константином, а, и с господином Адаманисом, к сожалению, ослабляет Запад. И вместо того, чтобы бороться с вот этим глобальным вызовом автократии, которые, опять же, я вижу тоже, консолидируются, пытаются выстроить эту авторитарную ось. А вместо этого они борются друг с другом внутри. То есть, например, в США, где я живу, да, там идет борьба на смерть против друг друга. Да, и с попыткой Трамписта, например, с точки зрения демократов, это хуже, большее зло, чем Китай или Путин. И этот тренд, безусловно, очень настораживает, потому что мы видим одновременно, как вот эта ось зла, она консолидируется и выстраивается. И Этот момент я тоже хотела еще раз подчеркнуть. Мы видим, что, например, Беларусь стала, безусловно, таким как бы прокси для Путина. Даже что Лукашенко часто уже сейчас, он утратил автономию. А символично, что именно на этой неделе Лукашенко признал Крым, то, чего он долгое время отказывался делать. То есть это как бы символично некий знак да, подчиненности, вассалитета Владимиру Путину. То есть Беларусь, Россия — это один одна ось, а вторая, вторая ось — это Россия и Китай. То есть Россия, безусловно, в экспортном отношении переориентируется на Китай экономически, и политически Путин пытается тоже использовать этот момент. Мы видим, что есть некий параллелизм в том, что Китай пытается сделать с Тайванью, и ситуация между Россией и Украиной. И, безусловно, на фоне ослабления э, западных демократий этот тренд будет увеличиваться, автократия видит как, это как возможность, о чем уже говорилось, действительно попыт, попытаться изменить э, систему безопасности, которая была выстроена, особенно в ситуации, когда США, увы, продолжает тренд на как бы вот, уход в себя, на решение внутренней повестки, Россия ⁇ это проблема наших европейских партнеров, вот пусть они с ней разбираются. И то, что можно было, например, считать просто коротким периодом Трампизма. На самом деле, как мы видим уже по этому году Байдена, становится глобальным трендом для США. США уходит с такой своей глобальной роли политического лидера и оплота демократии по двум причинам. Да, Первое это просто, что США расколота внутри, и большие группы в США просто считают, что США нельзя считать оплотом демократии. Это исторический колонизатор, российская страна, которая не может никого, какой демократии научить, и не может никого в мир э, вести». И второй момент – это просто тот факт, что сил на то, чтобы бороться с внешними проблемами, у США не остается. Я думаю, что уже можно констатировать, что глобальный этап расцвета США, однополярного мира, он пришелся на 90-е и вплоть до 2008 -го года. Сейчас мы, к сожалению, наблюдаем ослабление, говорилось про роль Афганистана. Я, к сожалению, сейчас не вижу э, возможности для США, как бы вернуть себе эту роль глобального лидера. И здесь приходится констатировать, что Кремль с постоянным акцентом на мультиполярный мир оказался прав. Мы действительно видим возникновение этого мультиполярного мира, где демократии ослабляются, а автократии пытаются использовать этот момент в свою пользу. Ну и последнее, что я скажу, что это печальный тренд, но это не конец, борьба продолжается. И здесь важно подчеркнуть, что пока Запад, не выработал вот этого хорошего ответа на гибридные угрозы вот и гибридную войну, которую в частности Елена упоминала, господин Адаманис, тот, который автократии используют против Запада. И вот одна из наших задач сегодня это попытаться, мне кажется, выработать ответ на то, что пытаются автократии делать против Запада для того, чтобы противостоять этим негативным трендам. Спасибо. А, а, спасибо. А, меня слышно, да? Спасибо огромное. Я видел, что Владислав Иноземцев хотел что-то сказать, но мы сейчас перейдем к вопросам и ответам. У нас есть полчаса времени. И, соответственно, мы так сделаем, чтобы вопрос был обращен прямо к нему. Один мы попросим об этом, и он сможет тогда и сказать то, что он хотел. Я хочу сказать, что поскольку у нас 30 минут, я буду модерировать вопросы-ответы, это модерирование будет жесткое, почти как у Роскомнадзора, будьте к этому готовы, но, пожалуйста, покажите, кто хотел бы выступить или задать вопрос. Я вас вижу и я поступлю следующим образом. Среди нас в зале находится четыре представителя белорусской оппозиции, и один из них наш коллега и друг, он из штаба Тихановской. Я считаю, что на нашем форуме белорусы должны быть представлены вопросом или репликой. Позвольте, я передам слово. Здравствуйте. Слышно? Не слышно. Слышно, нет? Спасибо, спасибо. Будете, да? Возьмите. Здравствуйте, Павел э, Марьевский, белорусский политолог Совсем согласен, что вы сказали, э, но хочу немножко спуститься с небес на землю, и об этом говорил э, пару недель назад и Александр. Э, о чем хотел спросить, видите ли вы предпосылки для консолидации и миграции, потому что э, и гибридные войны, и диктаторские режимы в наших странах э, все больше и больше с новой силой, как по лекалу друг у друга взаимствуют э, инструменты э, борьбы с э, инакомыслием и выдавливают активных э, членов общества за рубеж. Э, кому повезло меньше, те остаются сидеть в тюрьмах. Видите ли вы предпосылки для консолидации эмиграции за рубежом? Белорусской, российской, может быть, обмен опытом и вообще выработка единой повестки к таким диктаторским режимам? Спасибо. Предлагаю ответить на этот вопрос с Лениной Лухьяновой и поскольку она занимается ну, конкретным проектом в свободном университете. ну, я бы как сказала нету. Потому что белорусской диаспоры вижу, а у российской нет. Просто потому что в моей практике я не видела ни одной реальной диаспоры русской за рубежом. Но проект Свободного университета действительно уникальный. Нас уволили из вузов России. Мы сделали международный проект. Он абсолютно транснационален. Он, он, он, у нас преподаватели живут во всех странах, в любых странах мира, и это онлайн-проект. Э, он, он хороший, но можно ли это назвать объединением оппозиции? Объединением мозгов, умов, поиском своей аудитории. Нас еще, кстати, кстати, наш, нам, нам, нам бы еще в Европе признаться, потому что вот в Литве при признали э, университет в изгнании, а мы вроде как в облаке, и нас еще в Латвии никто не признавал и не собирался, хотя юридическое лицо у нас в Латвии. Э -э если так, вот транснационально, то да, объединяются лучшие силы, консолидируют свои, свои, свои потенциалы, свои компетенции, а вот... То, как мы привыкли видеть, там диаспора в таком городе, в такой стране, вот нет, я этого не очень вижу для россиян, для белорусов, украинцев вижу. Я, со своей стороны, хочу тебя поддержать и сказать, что все-таки действительно, мир изменился. Это не может быть консолидации миграции, как в 20-е или 30-е годы прошлого века. Мы живем в глобальном мире, поэтому я. Ну, понимаю, о чем ты говоришь, что эта консолидация необходима, но она объединяет нас уже не только в рамках наших национальных диаспор. Я хочу дать слово Лене Каримовой, поскольку я вижу, в зале поднимал руку замечательный Игорь Чубайс, но он был, у него собственная секция будет, он сможет выступить. В то же время представители молодого поколения... Такой возможности часто из-за нас, ветеранов, бывают лишены. Я, я буду Да, я бы хотела задать вопрос, который на кадровом резерве, вот Александр морозова тоже задавал, может быть он немножко утопичный, но видите ли вы какие-то тенденции к позитивному изменению внутри страны в преддверии выборов в 2024 году? Да, и какова возможность, так скажем, из-за рубежа, может быть, каким-то образом оказать влияние, содействие? Ну, да, я думаю, что все ответят, но я не вижу. И мне кажется, что как раз влияние из-за рубежа в данном случае будет только ухудшать ситуацию, потому что она будет восприниматься внутри России и выдаваться правительством, как... Вмешается за внутренние дела, снова будут иметь иностранных агентов, врагов народа и так далее. Я согласен, кто-то уже сказал здесь, что Мария, что Путин станет навсегда. Я говорю об этом еще начиная с времен Болотной. И Пользуюсь, я могу сказать, что я не вижу никакого слома в динамике российской диктатуры. Она идет очень динамично. Это развитие продолжается как раз возвращение Путина в Кремль, как самое позднее начало. Да? И с тех пор каждый новый шаг у легко предсказуем. И говорить, что мы там проснулись каждое утро в другой стране, на мой взгляд, совершенно наивно, потому что мы проснулись в этой стране в 2012 году, и с тех пор она осталась той же самой. Я просто чуть-чуть дополню. Я, я согласна, что диктатура идет очень так планомерно, красиво и элегантно. Но при всем при том, вот у нас Гиллер Олегович Павловский читает курс проекты случайность. И я как-то, если бы знаешь, такой нудрож такой чуясь, я чую какую-то случайность, которую не предвидел и Я не могу так однозначно утверждать, может быть, Маша мне. Ну, я смотрю на проблему как политолог. Это у нас режим, и мы, кстати, с Кириллом Роговым делали работу, и сейчас делаем. Очень по-советские режимы, как ни странно, ближе всего к африканским режимам, неупатримониальной, система распределения ренты, абсолютно никакой идеологии, все зависит от вождя. И такие режимы персоналистского типа, они, к сожалению, действительно имеют свойство быть очень резилент, устойчивыми в долгосрочном периоде и особенно в ситуации разрозненности оппозиции. У нас, конечно, страна трудная. Но я, поэтому вот смотря компаративистские, к сожалению, тренд на, безусловно, как персоналистские здесь режим неопатримониального типа, да, надо закладывать э, такую ситуацию, что Путин не уйдет. И кроме того, мы же видим, да, что, к сожалению, оппозиция сейчас разгромлена, причем разгромлена полномерно все сегменты гражданского общества, но я хотела бы оптимистичную нотку добавить, да? Одновременно мы видим, что страна наша модернизуется, что это, конечно же, не такая, как бы, страна, которая была в советский период, что есть сегменты общества в больших городах, которые явно проходят процесс модернизации. Молодое поколение, оно просто совсем другое, оно имеет другие ценности, гораздо более продемократические, про западные установки, гораздо более менее патерналистские, и одна из причин этого крокдауна, это, прошу прощения за англицизм, репрессий против гражданского общества, которое мы сейчас наблюдаем, именно в том, что в них Кремль веет угрозу, да, и они полномерно сейчас бьют именно по молодым сегментам. Но раз они боятся этого, значит, в этом есть угроза для них. Ну и добавлю, что даже вот эти новые люди, которые, понятно, что это абсолютно эффективно, ну партия очередная прокси Кремля, но тот самый факт, что... Под, Кремль решил, что нужна новая партия, впервые там за 16 лет, там, с 2003 года у нас не было э, вот пятой партии в парламенте. А, э, и она как раз ставит задачу да, отразить сегмент вот этот модернизационный, это бизнесовые группы да, были такие ориентированные на прогресс. Это опять же говорит о том, что Кремль видит, что этот сегмент общества растет и требует даже такой искусственной, абсолютно ну, фиктивной представленности в парламенте. То есть есть, конечно, модернизационные процессы и история против, против нашего режима, но, к сожалению, в долгосрочном периоде. Да, долгосрочный период может длиться долго. Если можно, добавлю, мне кажется, есть, я согласен, что эволюция российской политической системы очень напоминает ряд стран Африки. Вот сразу, кстати, после получения независимости, где сидели там президент по 35 лет, ну, там условно, Роберт Мугад, но не только он. Но мне кажется, есть серьезная тут, поправка, что... некий элемент, который... Дает возможность сравнивать, но ну, не до конца, как всегда, в сравнительных таких э, анализах. Россия ядерная держава, постоянный член Совета безопасности ООН. То есть воздействие на такого рода политический режим, что извне, что изнутри, э, этим сильно усложняется. Это очень важный элемент, э, ну, в том числе самосознание тех людей, которые управляют Россией. Э, это дает им, придает им силу, в том числе силу угрожать и придают возможность создавать э, в любой момент э, ситуации, международные конфликтные ситуации, которые выпускают пар, отвлекают от происходящего внутри. Я редко соглашаюсь с Владиславом Юрьевичем Сурковым, как вы могли бы догадаться, но вот его последняя статья – это очень хорошая иллюстрация, я думаю, того, что действительно очень многие думают, что существует вот это непонятное общество, людей, которые, да, говорят все правильные слова на опросах в ЦИУМа, но живут совершенно своей жизнью, в общем, строго говоря, и Путин, и все остальные, для них это, ну, какие-то фигуры из телевизора, к ним нет особой какой-то лояльности, чего-то такого. Это общество, в общем, вроде как без больших идей, но одновременно подчиняющееся, но не сильно вдохновляемое вот всей этой, так сказать, кремлевской пропагандой и так далее и тому подобное. И его постоянно надо мобилизовать, чтобы проверять на на лояльность мобилизация в этой ситуации может быть только через конфликты создаваемые на внешнем периметре потому что есть одна вещь в которой убежден не случится при нынешнем политическом режиме в россии при путинском режиме не будет ситуации при которой как там в ряде стран азии скажут вот пусть люди богатеют, мы будем развивать экономику, мы будем давать возможность заработать, пусть они погружаются в частную жизнь, пусть они строят новые дома, нам не важно, чем они заниматься будут спальни, что они будут читать и так далее. Главное, чтобы они не вмешивались в политику, вот мы за них даже там проголосуем, если надо. Вот этого не будет, этот процесс кончился на Болотной площади, потому что в 2011 году Кремль перепугался. И переспугался в том числе и потому, что с точки зрения нынешних фигур, тогдашних и нынешних, это одни и те же фигуры, сидящие власти, коллективный Путин. Развитие экономическое, вот эта нефтяной дождь, который пролился в первую декаду века на общество, привел к тому, что вот люди получили денежку, пришли в себя, оперились, и вдруг, значит, схватили айфоны, купленные на наши кремлевские деньги, благодаря нашим кремлевской нефти, и стали в твиттер писать «Долой Путина». Вот обществу это не дадут больше делать. Будет тотальный государственный контроль, усиливающийся над экономикой. Вот к чему это может привести, я думаю, что господин иноземцев лучше скажет. Но это создает, на мой взгляд, риск. Потому что не бывает обществ, в которых, ну, грубо говоря, не растут доходы, чтобы это через какое-то время, через 5 или через 10 лет или через 15, не привело к политической встряске. Но такое она будет предсказать, на мой взгляд, очень трудно. Мантус, да? Ну так как все-таки я тогда скажу да. три пункта. Первый. Ну, конечно, я буду как наблюдатель, не как участник вашего общества, вам лучше знать, но мне Кажется, да, конечно, новое поколение ценностей его и направление как бы развития совсем идет на, как сказать, на, на поперек интенциям путинского режима. Но, опять же, насколько хорошо мы знаем, потому что это не какое-то поколение, которое повторяет бывшее уже поколение. Насколько для этого поколения будет решимость скажем так, вот сопротивляться, когда, когда именно будет вводиться тотальный контроль. То есть вот это постматериалистическое, постматериалистическое новое поколение, насколько оно будет, как сказать, вести себя в в том смысле, как мы желаем, чтобы как как такие вот диссиденты старого старого образа. Я не знаю, просто мы должны изучать. Да, конечно, ценности этого поколения не совсем другие, но насколько будет там воля, скажем так, бороться за эти ценности и э, ставить в угрозу свою жизнь в социологически в каком объеме, это это это, по-моему, uh, an unknown, uh, нет, как это говорится, ну, понимаем, неизвестное, да. Второй пункт. Uh, вот введение этого полицейского контроля, тотального полицейского контроля, которое мы наблюдаем за последние так, вот полтора года, Путин, по-моему, учится очень многому из Китая. И пытается отдельные элементы именно ввести, вот это все отключение от информации снаружи, контроль поведения, всякие... Алгоритмы, алгоритмы, которые как бы предсказывают поведение, даже электронное голосование, это все как бы из учебника э, э, китайского режима, но он может на этом очень прочитаться, потому что все-таки э, население и люди э, России, это не те, которые, как сказать, уже э, 70 лет э, без никаких перерывов были как бы, приучаемы слушаться партии, и, и даже там возникают некоторые очаги сопротивления. Так что это, это может быть стратегический просчет Путина, слишком э, жесткая модель контроля, которая может создавать само по себе очаги э, сопротивления. То есть я никакого окончательного аргумента не даю, за или против, там есть положительные, но я, я хочу просто регистрировать тенденции некоторые, иногда противоположные. И третий момент. Меня в таких дискуссиях очень удручает фатализм. Если, будет ли объединяться диаспора? Идет ли история в нашу сторону? Чтобы история пошла в нашу сторону, очень много надо усилий, чтобы история узнала про то, что, кстати, как есть какая-то сторона, в которую история должна идти. И что касается диаспоры, у нас, конечно, в другом, в другой исторической фазе после Второй мировой войны вот была диаспора на 50 лет которые тоже советские, советские сказать, агенты пытались их расчленить чачевские чтобы держать объединенным на какие-то большие цели нужны были все время целенаправленные усилия чтобы это делать и что же мы делаем тут это как сказать, сплочаем вот эту диаспору а что касается свободного университета так и литовское правительство готово поддерживать его всячески, лоббировать в Европейскую комиссию, чтобы такой свободный российский университет в диаспоре создался или как национальная сеть, или, или в нескольких, сказать, центрах, но чтобы это получилось, по-моему, это прекраснейшая инициатива и конкретное выражение вот такого центра интеллектуальной альтернативы путинизму. У нас остается 4 минуты до конца нашей панели. Я вижу, что у нас есть время на один вопрос, но я вижу хорошо, что тянут, поднимают руки уважаемые, безусловно, умнейшие люди, такие как Леонид Гозман и Игорь Чубайс. Но я, к сожалению, а сам я хочу дать слово Евгении Чириковой, которую я очень люблю, но этого я не делаю, Женя, ты решаешься слово. Последний вопрос. Спасибо. Добрый день, меня зовут Павел Шандра, и депутат местного совета в городе Одесса, Украина, от партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко. У меня вопрос к господину Владиславу Иноземцеву. В, в одной из последних статей вы пишете о восстановлении монархии в России, как о сценарии путинской элиты для сохранения власти. У меня вопрос, насколько этот сценарий, по вашему мнению, вероятен? Да, слышно, слышно, да? Да, я там по просьбе редакции журнала Сноп написал на эту тему статью. На самом деле, мне кажется, что он не очень вероятен, потому что на сегодняшний день это тема, ну как бы сказать, такой шаг выглядит достаточно излишним. То есть фактически все, что все полномочия, которые монарх имеет, будет иметь уже. Но в данном случае тогда возникает дополнительная ответственность, которую не хочет нести. Поэтому я думаю, что по многим причинам это большой разговор. Я считаю, что такого шага не будет. Но дело это совершенно не меняет. Можно буквально очень кратко? Да? Потому что было сказано сегодня, что мы здесь очень пессимистично и э, придаемся унынию. Я кратко сказать что нет, вот я отличаюсь, может быть, от большинства участников панели тем, что я достаточно оптимистичен. Я, например, хочу сказать следующее, что, смотрите, э, во-первых, э, что касается там, э, упадка Запада. Честно говоря, как экономист, я абсолютно не наблюдаю этого обстоятельства. Впервые с начала 90-х 10 из 10 крупнейших компаний по капитализации, не считая саудиорамко-американской, а впервые крупнейшие корпорации по капитализации по масштабу финансовых ресурсов опережают мощнейшие царитарные государства – Google, Apple, больше России по капитализации. Экономика сегодня технологически движется исключительно западным миром. Никто американцев не ворует секреты из Китая. Все идет в обратном пути. Это тоже показывает, что никакого упадка нет. В Следующий момент очень важный. Понимаете, мне кажется, что опять-таки мы воспринимаем наши собственные проблемы как глобальные, мировые, каковыми они по всем уважении, не являются. А Соединенные Штаты сегодня, да, движутся собственные проблемы, они решают их и будут решать. Я вижу нынешний период исторический, да, если говорить по новой, не тридцать восьмым годом, а приблизительно 82 м началом. А, то есть, так сказать, там, проблема в Украине – это аналог чрезвычайного положения в Польше, соответственно, Запад накануне технологического броска. Мы слышали про падение Америки в 1973 году с нефтяным кризисом, как и сейчас мы говорим, что там дорогой газ погубит Европу, видимо, так, так же основательно. Мы слышали, так сказать, о больших проблемах американцев, которых, которым должен давать деньги Китай в начале 2000-х. Мы все это слышали. Я думаю, что идет волнообразное развитие. Мы еще увидим и упадок диктатур, мы увидим и экономический провал Китая, как в Японии в 1989-м, то есть я думаю, что мы наблюдаем 50-летний большой цикл подъема и упадка западного мира, и сейчас он точно не в упадке. И последнее маленькое замечание. Я слышал здесь десятки раз произнесенное слово «демократия», в том числе и вопросом о вакцинации, не вакцинации. Но я не слышал ни разу одного более важного слова, слово «республика», «общее дело». Это на самом деле очень важное отличие между демократией и республикой. И усиление республиканских институтов, на мой взгляд, сегодня важнее, чем демократических. И это очень большой и очень важный акцент, на котором вообще не делается внимания, особенно в современной доктрине прав человека. И последний момент по поводу раскола в Америке. Посмотрите на выборы в Вирджинии. Они как раз показывают на то, что раскол уходит. Появляется третья сила, более разумная, в отличие от БЛМ и трампизма. Поэтому, еще раз повторю, не надо ставить на Западный крест, не надо считать, что весь мир озабочен Путиным. Отнюдь нет. В 1984 году, именно борьбы Рейгана и Мандела проблема Советское вооружение не стояло на первом плане в американской военной кампании и никогда не будет стоять. И наоборот, чем больше обращает внимание Запад на Путина, тем он делает Путина сильнее, а не срабее. Потому что такого внимания, которое придает сейчас России, не нужно обращать на нее. Она не имеет такого влияния в мире и пытается изобразить себя более влиятельной страной, чем является на самом деле. Спасибо огромное, Владислав. Давайте, давайте поблагодарим, я еще раз назову участников сегодняшней нашей входной панели. В этот форум он будет очень насыщенным, большим. Интереснейшая дальше встреча у нас с нами была Мария Снеговая, Елена Лукьянова, Константин Эгерт, Манта Садоменос и э, Владислав э, Иноземцев.